Значит, когда пародонтальная хирургия, внимание, выполняется на свободных кардикальных поверхностях, то есть когда лоскут полнослойный, а мы отслаиваем полностью от скелета и имеется тонкая кардикальная пластинка, метод расщепления толщины лоскута приводит к прилипанию над кости. Так вот, дело в том, что мы выбираем расщепление. Первоначально, и либо мы формируем полнослойный лоскут, либо расщепленный, возникает вообще впечатление, что это писали и вообще не медики. Это какая-то как будто бы популярная статья, которая пытается объяснить всем, каким образом вообще бывает образование лица Но то, что написано здесь, вот эти механизмы, не взаимосвязаны, очевидно, потому что не происходит прилипания. Мы наоборот ее не отсепарируем, мы сохраняем надкосницу. Но в определенных зонах, в разных хирургических протоколах, но с какой-то конкретной целью. Поэтому, конечно, мы делаем это не избегая резорбции, а для того, чтобы, например, зафиксировать пластический материал, аутотрансплантат или там твердую мозговую оболочку, или какой-то другой трансплантат. Или выполнить шов, который зафиксирует, например, как при операции Бьерн, 1963 год, апекально-корональное смещение, зафиксирует после мобилизации слизистого коснечную лоскут в новом положении, не давая ему отъезжать обратно. Угу. Мотаем дальше. Угу. Остается ли надкосница без подстилающей, подстилающей. кортикальной полостинки? Если, на самом деле, могу сказать сразу, если надкосница была цельная и без повреждений, конечно, она остается. И даже если имеется дефект на подстилающей картикальной пластинке, он полностью восстанавливается. Точнее, вот он не восстанавливается, он замещается новыми тканями, которые образуются именно от соединения сосудов надкосницы с сосудами принимающего ложа и от деления клеток надкосницы. То есть клетки надкосницы, отделяясь внутрь, соединяются с теми клетками, которые уже были за счет кровеносных сосудов микроциркуляторного русла, а также канальцевого транспорта формирует щелевой так называемый транспорт между межклеточным веществом и э, лакунами и восстанавливают полностью утраченную структуру, потому что образование костной ткани происходит в любой пустой полости в строме. Ну, то есть вот, в теле в организме человека, где подразумевается костная структура. при этом образование костной структуры оно первично. Есть опыты, когда мы пересаживаем стенку мочевого пузыря в брюшную стенку, и там формируется, ну, по сути, фрагмент костной ткани, потому ага. что линия кости она является доминирующей, первичной. Ну, давайте почитаем вот этот фрагмент, который остался по диагонали, и двинемся дальше. Тут речь идет о том, что если конституционального пациента тонкая пластинка, то есть риск того, что там образуется дырка. Потому что нет нагрузки адекватной в этой области. И, в общем, ну, то есть нет смысла читать. Давайте едем дальше. Так, ну здесь 3D-конструкция. что указано на, на самом деле, вот этот фрагмент интересен. Нам надо, сейчас мы про рентген найдем. В большинстве случаев 3D, в большинстве случаев 3D-реконструкции у корней резцов обнаруживается неровная гранулированная поверхность. Здесь, конечно же, речь идет. Не огранулированной поверхности, а о губчатой кости. А анатомия ее, как здесь указывается, указывает на неровность поверхности корня, действительно формирует аналогичный объем анатомический, для того, чтобы выдерживать адекватную жевательную нагрузку. Это характерно не только корням резцов, но и жевательных зубов, но и в принципе любых зубов. То есть, mm -hmm. если корень имеет собственную анатомию, и мы э, восстанавливаем ну, каким-то образом костную структуру, она будет, конечно же, повторять объем э, корня зуба, для того, чтобы сохранять весь корень в костной ткани, обеспечивать его адекватное кровоснабжение и питание костной структуры, которая его поддерживает, ну и выдерживает механическую нагрузку, и выдерживать, то есть э, создавать амортизацию, адекватную жевательные нагрузки на этот зуб. Если нагрузка будет избыточна на этот зуб, объем кости он либо компактизируется снаружи для того, чтобы быть более прочным, либо второй вариант, если нагрузка чрезмерна, то он будет убывать, а зуб будет подвергаться соответственно э, ну, дистопии да, и образованию рецессии тут очень много на самом деле патологии пытаются объединить в одно объясняя это образованием рецессии Дисны. поэтому с, как бы, с нашей точки зрения с точки зрения нашей темы эта статья да. не вызывает доверие сожалению угу. потому что она написана про очень много чего поэтому мы будем смотреть дальше Статья объединяет очень много различных факторов, которые объединены под общей темой возникновения рецессии десны из-за дегисценции. Ну, по сути, да, к чему подводит, что вот да. этот э, термин он объясняет. Да, вообще главная суть этой статьи, это, что, наверное, первичным фактором является дегисценция. первичный. Угу. Дальше у нас идут клинические примеры. Давайте их посмотрим. Вот у нас картина, которую мы видим угу, угу. Так. ну что мы, мы видим, видим? Во-первых, да, у мы... меня очень мелкая предел давайте покрупнее сделаем картинку и посмотрим на что э, мы могли бы обратить внимание там есть еще объяснение ну на что могли э, не обратить внимание авторы фотография в принципе сделана неплохо угу. э, вот я вижу как одну из причин, например, то, что у нас 21 зуб, он имеет да, опущение относительно 11 mm -hmm. Режущие yeah. поверхности попадают не в единую плоскость. Да, yeah. да. Yeah. То есть, ну, просто первично, даже без каких-то да, чудес. У пациента мелкое преддверие полости рта. Очень маленькая ширина прикрепленной десны. Да, очень маленькая ширина прикрепленной десны. Но это оттянутые, на самом деле, в ретракторе так. Действительно, наверняка есть тяжи, которые присутствуют. Прикрепленной десны у нас действительно совсем мало, и на верхней челюсти мы это тоже видим, что в дистальных участках она вообще отсутствует. Да. Прикрепление уздечек и тяжей очень низкое. Вот это вообще Особенно здесь, как в верхней бубы, mm. видно прям чуть ли не ус, сосочка. Mm. Mm. В данном конкретном случае, э, вот анализирую это все, потому что данный случай не очень подходит для этой статьи, это, конечно же, травматическая перегрузка в прямом прикусе mm -hmm. э, передним резцом да, переднего резца mm -hmm. нижней челюсти. А mm. за счет того, что у нас здесь нет, очевидно, никакой костной поддержки, потому что костная структура находится вот, в лучшем случае вот здесь, вот по этому уровню, потому что это неприкрепленное тесна. Да. Yeah. У нас имеет место рецессия вот здесь на клыке, и вот здесь на клыке, и на клыках выше. То есть есть у пациента действительно анатомическая э, дагесценция. И она является основной причиной образования рецессии, а не травма. А травма в данном случае сопутствующая. Да. И за счет... Раз... Конечно. Поэтому вот <свист> данный снимок, но он не знаю, что описывает. Вот, собственно, Да, это просто давление на данный конкретный зуб при жевательных движениях. То, что рецессии здесь множественные, это очевидно. То, что есть действительно плохая, плохая да. гигиена и вот эти белые пятна, ну чего это следствие? Ну тоже трудно сказать. Если Очень... фотография в реальном цвете, то это скорее всего скорее... это не европейский пациент. Это либо южноамериканский. Ну понятно, да, что есть оттенок э, парадонта. Да. Да, даже вот они это как-то связывают с налетом, но мне кажется, здесь налет это сопутствующий негативный бриллион. Это влияющий. вообще просто условие, потому что вот эти да, меловые да. пятна, чего не образованы, тоже вопрос. Меловые ну, ли да. они или нет, это налет. Поэтому давайте мотать дальше. Угу. Ортодонтическое движение может превратить рецессию в зону риска. И на протяжении всей этой статьи, видим, потому что он был написан в ортодонтический журнал, то ли есть какая-то цель преследовать ортодонтическое лечение, что, в общем-то, на самом деле неправильно, при его адекватном выборе, при планировании совместно с пародонтологом мы получаем абсолютно адекватный результат без рецессии десны Или мы их устраняем до установки брекетов, или мы решаем эти процессы в процессе передвижения зубов, потому что они могут, наоборот, задвигаться в зубную дугу, если они были где-то дистопированы вестибулярно. Поэтому вот этот тезис ну, как бы, или заголовок, я бы с ним, конечно, не согласился. Я бы либо сюда написал, что э, неадекватное ортодонтическое лечение, а, вернее, значит, может предотвратить рецессии десен в зонах риска. Ну, адекватное, наоборот. То тоже, помню. да, да, адекватное ортодонтическое движение. Да. Но вопрос, что такое адекватное ортодонтическое движение. Тоже позывает вопросы. То ну, есть ну, есть план, да, нам очень часто все-таки ортодонтическое движение подразумевает э, выдвижение дуги в ширину. Потому что основная проблема зубов все-таки не выдвижение их наружу, а наоборот э, скучивание. Ага. Поэтому, ну, естественно, там какой процент ортодонов я не скажу, но, в общем-то, основной процент планов подразумевает выдвижение зубов вестибулярно по дуге и если при этом зубы находятся продолжают находиться в костной ткани, то конечно же оно предотвращает но как бы вопрос да? где находится эта костная ткань давайте мотать дальше потому что очевидно пока мы здесь ничего такого не вижу не видим под заголовок. При наличии рецессии десны ортодонтическое движение улучшит ее, но это не проблем. Нет, это не так. При наличии рецессии десны э, в подавляющем большинстве ортодонтическое лечение усугубляет степень рецессии, то есть оно повышает класс рецессии или приводит к кубле межзубного сосочка, более прогрессирующий, либо... В общем, так или иначе, оно уменьшает объем костной структуры э, вестибулярно, по высоте и ширине э, в области уже имеющейся рецессии десны, потому что не создает увеличение ни объема мягких тканей, ни объема костной ткани. Согласна? Да. Я лично ни разу не видела, чтобы ортодонтическое лечение улучшило Чаще, рецессии. да, да. И даже если рецессии чаще, нет. Наоборот. Да, чаще, даже если нет рецессии, но есть э, риск их возникновения за счет выдвижения зубов вестибулярно, они сто процентов образуются в разной степени и чаще множественные, потому что при ортодонтическом лечении, даже при передвижении мягкими силами, о чем в этой статье написано э, в не формируется такой объем кости. Даже за счет того, что есть такой великий ученый Кокич, который сказал о том, что можно передвинуть корпус на зуб, на... а на его место поставить имплантат. Ну, по сути. Потому что за зубом растет кость. Или можно зуб передвинуть э, в соседнюю позицию, а потом вернуть обратно. И объем кости не уйдет. Да, существуют такие примеры, но далеко не у всех пациентов. И именно вот этот первичный набор факторов генетически детерминированных, определяющих фенотипические показатели, он и будет говорить нам о том, у каких пациентов какой будет результат.